Нацбаты ставят системы залпового огня в жилых кварталах, прикрываясь людьми. Зеленский хочет переговоров. Росавиация закрывает небо России для самолетов в Британии. Военнослужащие России и Украины вместе начали патрулировать Чернобыльскую АЭС. Все главные новости сегодня снова о ситуации на Украине. В эфире Большие Вести в студии Эрнест Мацкевичус. Итак, президент сегодня провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Его темой стала специальная военная операция по защите Республик Донбасса. Владимир Путин высоко оценил действия российских военных и отметил, что главным образом им приходится вести бои не с регулярными войсками Украины, а с националистическими формированиями. Военнослужащих Украины он призвал не позволять бандеровцам использовать себя в качестве живого счета и брать власть в свои руки. Сегодня обсудим ход проведения специальной военной операции на Украине. Основные бои столкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заград отрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно,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 чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. И вот сегодня украинские власти в очередной раз продемонстрировали свою неспособность и неготовность вести переговоры. О безуспешной попытке начать диалог с Киевом этим вечером рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин после сигнала от Зеленского о желании начать переговоры о нейтральном статусе, немедленно поговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы немедленно приступить к организации консультаций в Минске и безопасного проезда делегации. Путин сразу же созвонился с президентом Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент э, делают все для того, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций, и обеспечить их безопасность. Э, этот элемент сейчас тоже очень важен и э, условия для проведения непосредственно этих переговоров российской стороны была сразу же по поручению президента сформирована делегация а, из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев. После небольшой паузы украинцы вообще ушли со связи. И эта пауза уже продолжается достаточно долго. И вот эту паузу украинские власти использовали, чтобы развернуть тяжелое вооружение в жилых кварталах крупных городов, включая Киев. И таким образом создали угрозу для мирных жителей, прикрывшихся имя от наступления, и использовать потом, чтобы в пропагандистской войне. По данным российской разведки, такой тактике ВСУ научили западные инструкторы. Как только что сообщил Минобороны, российские войска блокировали города Сумы и Конотоп. В ходе сегодняшних боев военные сбили 6 самолетов, один вертолет и 5 беспилотников противника. О ходе специальной операции по защите республик Донбасса репортаж Алексея Головко. Одна из улиц Харькова, очевидец, из окна своей квартиры успел снять. Прямо на трамвайных путях в боевом порядке развернуты реактивные системы залпового огня «Град». По данным российской военной разведки, тяжелую технику среди жилых кварталов прячут и в Киеве. А в Одессе бойцы ВСУ заминировали пляж. Ни в одном из случаев жителей об опасности не предупреждали. Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановки в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем, для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. В военном ведомстве России сегодня рассказали подробности и о высадке десанта в аэропорту Гастомель. Он расположен в 7 километрах к северо-западу от Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПО в районе высадки полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в вооруженных силах России нет. В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гастамель, тем самым обеспечив блокирование города Киева с запада. Также сообщается о блокировании города Чернигов и о многочисленных случаях сдачи в плен военнослужащих украинской армии. Гарнизон Черноморского острова Змеиный, 82 человека, сложил оружие в полном составе. Из Луганской в Воронежскую область сегодня перешли еще 20 украинских пограничников. Они заявили, что оказались фактически брошены своим командованием. Нам не хотелось идти туда, куда, там, где без власти, не по, ну, там непонятно, что происходит. Там, там депутаты убегают, там непонятно, кто куда поразбегался с высшего руководства нашей страны. А мы бегаем здесь, как мыши, теряясь в полях. На границе с Крымом сдались военнослужащие на пунктах пропуска Чангар и Джанкой. Отходить нам некуда было. Потому что мы были просто отрезаны. И приняли решение сдаться в плен. Но такой выбор у солдат ВСУ есть не всегда. Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над нежелающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений вооруженных сил Украины. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие. Сейчас украинские пограничники находятся в Крыму. Они подписали отказ от дальнейшего введения боевых действий. И после стабилизации обстановки будут отправлены домой. Все хорошо в меня, У нас тут 17 человек, все живет, все здоровьи. В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. В числе 11 аэродромов, 13 пунктов управления, 14 зенитных ракетных комплексов С-300 и АСА, 36 радиолокационных станций. Сбито 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков, 7 реактивных систем залпового огня и 5 боевых катеров. Российская армия. Армия также взяла под полный контроль район Чернобыльской атомной станции. Причем удалось договориться с украинским батальоном охраны о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. На Украине расположены еще четыре АЭС. В нынешней ситуации все они источник повышенной опасности. Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие Террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации. Войска ДНР и ЛНР тем временем продолжают наступление при огневой поддержке российской армии. Храни вас бог, пацаны. Мы 8 лет этого ждали. По сообщению Минобороны армиям народных республик в направлениях населенных пунктов Волноваха и Степовой удалось продвинуться более чем на 10 километров. Алексей Головко, Максим Щепилов.